купителей EDC-наборов, может быть кому-то нужно будет для похода, либо для ежедневного ношения на работу в качестве основной вилки, это стали, есть еще такие же титановые, от компании Сплав. также их можно заказать в Китае, на Джуми либо на Алиэкспресс, ссылку на Сплав будет у меня в описании. Вот такой вот аппарат, там же есть ложки и китайские палочки, если кому-то интересно.